Новогодние гуляния в совхозе продолжаются. 3 января 2022 года на территории прудов состоялся праздник. Театрализованное представление под названием «Новый год под тремя замками» подготовили юные артисты вместе со своими педагогами. Как обычно, в сказках добро боролось со злом. В качестве темных сил выступали Кощей, Баба-Яга, Кот-Матвей и три разбойницы. <Nossa3> коллеги, коллеги, злодеи. Коварные злодеи решили украсть у детей Новый год и заперли тремя замками Деда Мороза. Я решил лишить планету Нового года! А ну-ка, отгадайте, от чего у меня ключ? А это ключ от одного из замков, которыми закрыл Дед Мороз! Добыть три ключа и спасти Деда Мороза из плена, вызвался сказочный персонаж Лисовичок. Здравствуйте, ребята! Я Лисовичок. А вас как зовут? Лисовичок. Давайте все вместе. Три-четыре. Лисовичок. Странно. Дедушки Мороза я не встретил. Да и гости, как я вижу, куда-то подевались. Тогда давайте найдем все три ключа и спасем Дедушку Мороза и Снегурочку. Подмогу себе он взял смелых детишек, пришедших на праздник. Правда, биться придется. А как вы со мной с то справитесь? Бил, ребята, и посмотрим, где Кто выше всех их будет кидать, тот и пойдет команду, которая сразится со мной! Поехали! Ребята добывали ключи, перетягивая канат, выполняя задания и отгадывая загадки. Но ничего, ничего, сейчас мы их вирусом одолеем. Каким таким вирусом? Мировым, страшным и ужасным. Но да, я хорошо, я раскачу душа. сквозь Костю! В итоге добро победило. Деда Мороза удалось освободить. Новый год наступил. Всем пришедшим на праздник детям вручили подарки от ЗАО Софоса имени Ленина. Не спешите, не спешите. Хватайтесь друг за друга. С этой, стороны, где, с этой стороны не заходим, только туда, за по разу. на ту приготовила в районе 500 подарков. С Новым годом! С Новым вас, детишки! Новым С Новым годом! С Новым счастьем! Будьте активны, здоровы и веселы. С Новым Годом! Главное для детей, чтобы праздник сделали, пусть холодно, пусть тяжело, но сделали. Все радуются. Новый год все-таки весел. С Новым Годом! Счастливые родители и дети делились друг с другом улыбками и впечатлениями. Отлично, как всегда, за 8 дней Ленина. Потрясающее представление. Нам очень нравится, своим болтаем. Вот, здорово! Спасибо огромное. Всех с Новым годом! Живя в совхозе имени Ленина. Какое может быть настроение? Только самое наилучшее! Но вот, в принципе в совхозе настроение всегда хорошее, а на празднике еще лучше. Спасибо большое за праздничную, дружескую, дружескую атмосферу, за теплый такой прием, гостеприимство, за э, праздничные концерты, за настроение ежедневное, давай потому давай. что праздники. Завтра и послезавтра на какие мероприятия. Спасибо большое. Савкос Венилина и Павел Николаевич. давайте <осветная ключ. светная> Особенно хулиганы. Бандиты с котом в главе. <светная>. <светная>. Ну, клево. <светная> Хорошо, очень Вы нам весело. А мы вам ключ. Поздравляем Савкос Венилина. Точно, О, точно. <светная> я на тиктоке погремлю. И мы. Хорошо, что есть такие праздники для детишек. Спасибо вам такая шикарная сейчас ведь с qr нигде не пройти. я а в совхозе детям в я тебя да, понравился в а да да да Дорогие друзья, если кто-то видит розовую перчаточку, верните малышу, замерзает. Нужно спасти его быстро, да, улыбается нам уже в ответ. Найдите перчатку, вам тоже улыбнуться. Маленькая розовая перчаточка, маленькая. Только что прям потеряли. Если кто-то под ногами у себя видит, подойдите к нам сюда на крыльцо, верните перчатку. Малышу замерзает, бедняжка. Скоро улыбка покинет его лицо. Есть! Отлично! Нашлась перчатка! Доброе дело сделано! Клёв! Спасибо большое за Каждый год хорошо проводится. Раньше около ДК рванился ёлка, а сейчас вот здесь. Так что рады, что здесь все, все в традициях. Как бы. Дорогие жители, сегодня уже 3 января. Я от всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым. Мне хочется пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы вот то, как проходят сейчас праздничные дни, так и прошел весь Новый год. Чтобы ваши души были наполнены радостью, чтобы... У нас хватало времени на детей, на внуков, чтобы мы могли выделять им больше времени, чтобы они вас радовали своими успехами, чтобы вообще все в жизни получилось так, как хотелось бы. С праздником! Наш канал ТВ Сафос присоединяется ко всем поздравлениям и рассчитывает на вашу активность в комментариях к этому видео. До скорого!